Всем доброго времени суток, друзья! На свете есть такой тип людей, которые жрут и не толстеют. Их еще называют дрищи. Как вы уже догадались, сегодня я расскажу вам о себе, в том числе свою историю того, как я пытался набрать вес. А перед просмотром я рекомендую тебе подписаться на канал Виктора Пузика, где ты найдешь видео по домашним тренировкам, правильному питанию и личной мотивации. За несколько лет парень достиг впечатляющих результатов в прокачке своего тела. И все это в домашних условиях, без дорогущих абонементов в зал. Подписывайся на канал Вити, повторяй упражнения и проводи карантин с пользой. На самом деле я всегда был очень худым парнем, но особенно моя худоба стала бросаться в глаза в подростковом возрасте. Если учесть, что большинство в этом возрасте худые, то я тогда выглядел просто как скелет. Никаких проблем со здоровьем, никаких хронических заболеваний у меня не было. Я даже специально несколько раз проходил обследование по этому поводу, в том числе для военкомата. Приходилось и глотать всякие трубки, и проходить электрокардиограммы. Были целые кучи анализов крови, развернутый анализ крови, гормональный анализ крови, анализ крови на сахар. Были всякие УЗИ, МРТ и так далее и тому подобное. Врачи, анализируя состояние моих анализов, приходили к выводу, что все у меня в норме и со здоровьем в общем-то проблем нет. И констатировали факт, что я такой худой от природы, а во всем виноваты гены. Но вообще, если так вспомнить, питался я в те годы, прямо скажем, хреново. Во время моей учебы в школе-универе мне готовила мама, и зачастую это было как попало. Никакой систематики в подборе правильного питания, разумеется, не было. Сегодня я могу съесть яичницу, завтра жареную капусту, а послезавтра макароны. И это не говоря уже о том, что в школе-универе я нормально также не питался, я предпочитал откладывать деньги на компьютерные игры и интернет. А после того, как я съехал с родного дома и первые годы жил отдельно, так я стал питаться еще хуже. Это были в основном всякие дашираки, роллтоны, смайки, пирожки, бутерброды и тому подобное. То есть фактически просто какие-то перекусы. Я совершенно тогда не следил за тем, чем питаюсь. Всяким там спортом, качалками я в принципе тогда не интересовался. Я хейтил школьные уроки физры, а в универе часто прогуливал физру. Я помню, как в 19 лет взвешивался, и при моем росте 180 сантиметров я весил 49 килограмм. Одежду в моем юном возрасте мне покупала мама, и, как часто это бывает, набрала тряпки на вырост. Можете себе представить, как я со своими костями просто утопал в этих балахонах. Естественно, о том, чтобы появиться где-то с голым торсом, речи просто быть не могло. Но уж представьте, какой стыд я испытывал, проходя медкомиссию в военкомате, когда несколько часов нужно простоять в одних трусах. Даже майки с короткими рукавами и шорты долгое время вызывали у меня тогда дискомфорт. Однако, если не считать эти подростковые комплексы, то мне, в принципе, в моем теле всегда было норм. Никаких проблем со здоровьем, никаких хронических заболеваний никогда не было. Со временем я стал думать, а какой смысл в моих комплексах? Зачем чего-то смущаться? Хейтить себя за телосложение – это тупо. Когда у меня появился интернет, то я и вовсе понял, что многим людям нравятся дрыщи. Посмотрите, сколько поклонников у небезызвестного Андрея Петрова. Да, все люди разные, кому-то нравится худоба, кому-то не нравится. Главное, что я стал нравиться себе, перестал комплексовать по поводу телосложения, стал подбирать нормальную одежду и, в общем-то, постепенно начал ощущать себя более уверенно. Однако, когда мне стукнуло 25, я стал задумываться, а почему бы мне не заняться своим телом? Я сам не знаю, с чего мне вдруг это взбрело в голову. Никаких проблем с социализацией, никаких комплексов у меня тогда уже не было, да и в личной жизни было все в порядке. Помню, как летом 2012 года я купил первую банку протеина и сказал себе «Все, приятель, пора меняться». Я поставил себе конкретную цель – повысить силу, выносливость, здоровье и в том числе набрать мышечную массу. Настолько, насколько это возможно с моим термоядерным метаболизмом. Да, пусть я останусь дрящом, но я буду хотя бы спортивным дрящом. Хуже от спорта и правильного питания мне точно не станет. Поэтому попытаться в любом случае стоит. Начиная с 2012-2013 года я стал регулярно и правильно питаться. Включил в свой рацион всякие спортпит, витамины, сложные углеводы, сократил до минимума всякие дошики и сухарики, на которых сидел раньше. Стал регулярно заниматься гантелями, либо на турниках и брусьях, смотреть в ютубе фитнес-блогеров и читать полезные статьи по фитнесу в интернете. Тогда я действительно серьезно вогнал себя в режим и пытался соблюдать его настолько, насколько это было возможно с моей тогдашней работой. Бывали времена, когда я делал перерыв из-за проблем с деньгами, либо сложностей с рабочим графиком. Однажды я просто слил все свои скромные достижения буквально за месяц, тупо из-за того, что на моей тогдашней работе у меня было постоянное нервное напряжение. Долгое время я употреблял правильную еду, то есть медленные углеводы плюс мясное, но при этом абсолютно не следил за количеством потребляемых калорий, и это было моей огромной ошибкой. Даже при том, что я потреблял всего много и регулярно, как оказалось, по калорийности мне все равно не хватало до необходимого профицита. Я все это время потреблял меньше, чем нужно было. Ну окей, пришлось жрать еще больше, просто как бешеный. Питаюсь я пять раз в день. Завтрак обычно начинается с двух пачек любой каши быстрого приготовления. Ну а чтобы добить необходимые калории, я добавляю в завтрак бутерброд с нутеллой или любой аналогичной орехово-шоколадной пастой. Также, если есть возможность, кладу на этот бутерброд кусочки фруктов. Затем у меня идет первый перекус. Это либо протеиновый батончик, либо просто шоколадка. Хотя последнее время от сладкого у меня начались проблемы с кожей, поэтому я решил перекусывать крекерами. Как я питаюсь в обед и ужин? Ну вот возьмите обычную стандартную столовскую порцию любой крупы будь то рис, гречка, макароны или перловка и умножайте это все на два. Вот такую двойную порцию гречки, риса, либо макарон я съедаю каждый обед. К крупам, естественно, добавляю мясное, это либо куриные грудки, либо куриный фарш, либо рыбные котлеты. Часто я также люблю съедать всякие ассорти из морепродуктов. Второй перекус я обычно делю. Первая его половина идет перед треней, а вторая после трения. Ну, либо если тренировки в этот день нет, то я съедаю его целиком. Мой второй перекус это порция гейнера, разведенная на молоке плюс банан, либо творожок плюс банан. Ну и под конец идет ужин. На ужин я съедаю примерно то же, что и на обед, то есть крупа плюс что-то мясное но часто добавляю ко всему этому парочку жареных яиц. Помимо еды, я каждый день стараюсь выпивать не меньше 2 литров воды, а также принимаю мультивитамины, рыбий жир и креатин. Занимаюсь я в домашних условиях, либо на улице, на турниках. При этом стараюсь каждый раз чередовать разные упражнения, чтобы давать мышцам максимальную нагрузку. И вот в таком режиме массонабора, массонажора, я нахожусь уже примерно 7 лет. Иногда я делаю перерывы, потому что постоянно находиться в таком режиме ⁇ это пиздец. 7 лет. За это время обычные люди трансформируются из дрищей в качков. А у меня, если и была какая-то трансформация, то это трансформация из узника Асвенцима в обыкновенного дрище школьника. Но на самом деле своим, пусть и небольшим прогрессом, за эти 7 лет я доволен. В любом случае, я почувствовал улучшение в здоровье, я почувствовал прилив уверенности в себе, повышение уровня тестостерона и все прочие ништяки, связанные с зожем. Я еще больше стал нравиться себе. Если раньше мое телосложение устраивало меня ну процентов на 60, то теперь оно стало устраивать на 80. Ну а 20 я оставляю для того, чтобы было куда совершенствоваться. Быть качком-кабаном я в принципе не хочу, да и у меня не получится с моей генетикой. А вот просто быть худощавым, но при этом рельефным, слегка подкачанным, спортивным, это действительно хорошая цель для меня. К тому же я считаю, что худощавое, слегка подкачанное телосложение намного эстетически привлекательнее, чем все эти горы мышц и тестостероновые мутанты. Таково мое мнение, о вкусах, как известно, не спорят. Сейчас, после тридцатника, моя худоба и вовсе стала мне в кайф. Большинство моих одногодок, которые в молодом возрасте были средними или даже стройными, просто заплывают к этому возрасту. В этом смысле офигенно, когда тебе не нужно ограничивать себя в еде или потеть в зале, чтобы наконец увидеть у себя эти заветные кубики. Они просто есть от природы. Просто нужно хотя бы немножко держать себя в форме, чтобы это все было заметно. Я могу жить в свое удовольствие, наслаждаться абсолютно любой едой, ни в чем себя не ограничивать. Но тут важно все-таки соблюдать меру и не перебарщивать с вредными продуктами. И также мне в кайф добавлять в свой режим дня регулярные занятия спортом в комфортном для меня режиме. Сейчас ответ на вопрос, выиграл ли я в генетическую лотерею, для меня очевиден. Друзья, если ваше телосложение далеко от идеала древнегреческих богов, то не нужно себя за это хейтить. Поймите, что каждый из нас уникален. Представьте, каким был бы скучным мир, если бы все были одинаково идеальными. Цените свою индивидуальность, цените себя такими, какие вы есть, но при этом не впадайте в крайности. В тех пределах, в которых вы можете себя совершенствовать, совершенствуйте. И это касается не только тела. Поверьте, сравнив свои результаты до и после, вы порадуетесь. А вас все устраивает в своем телосложении? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видосы. А также рекомендую подписаться на мой инстаграм. Там я периодически выкладываю фото своего прогресса.